всем привет на канале футбол весь тут наконец-то это свершилось отставка хацкевича стала реальностью динамо теперь в поисках нового главного тренера и в конце видео вы узнаете кто лучшая кандидатура нового наставника для киевлян а пока разберемся с увольнением хацкевича с которым не все так просто сейчас расскажем почему Александр Хаскевич отчетливо понимал, не проход Брюги – это конец его карьеры в «Динамо». Для сохранения лица уйти самому – это очевидный, правильный и, можно даже сказать, красивый шаг – проявление элементарного уважения и к себе, и к болельщикам клуба. Но он этого не сделал. Почему? Первый вариант – деньги. Из околофутбольной среды известно, что зарплата Хацкевича в Динамо была на уровне 20-50 тысяч евро с хорошими бонусами за выполнение турнирных задач. Вроде как и немало для обычной жизни, но по современным футбольным меркам сущие копейки. Да и при всех недостатках Александра Николаевича алчность там явно не на первом месте. Поэтому не стал бы он терпеть унижение и оскорбление только ради денег. Для понимания ситуации вспоминаем Блохина, который после жутчайшего проигрыша всего, что только возможно, еще и пытался Суркисов получить компенсацию за увольнение из Динамо. Возвращаемся к Ацкевичу. Человеку свойственно заблуждаться насчет своих реальных возможностей, но с опытом приобретенных ошибок начинаешь понимать, вот это сделать могу, а до этого уровня не дотягиваю. Ацкевич опытный тренер, больше двух лет главным наставником Динамо дали ему опыт и знания. Он понимает, как должна играть команда, что обязаны делать футболисты, но не знает, как этого добиться. Характерно, что и в своих интервью, и в высказываниях его ближайшего помощника Шацких, постоянно звучала одна и та же мысль. Мы игрокам говорим, что делать, а почему они не делают или делают плохо, это вопрос к футболистам. Хаотичные попытки спасти матч с Друге только подтверждают. Хацкевич надеялся на чудо, рационального знания и уверенности, что делать, к сожалению, уже не осталось. Не деньги и не вера, что можно все исправить, остановили Александра Николаевича от правильных слов на матчевой пресс-конференции. А что именно, точнее сказать, кто именно это сделал, сейчас узнаете. Возвращаемся в недалекое прошлое, 2 сентября 2018 года. После поражения от Карпат Хацкевич заявил, что принял для себя решение и поблагодарил ребят за совместную работу. А потом, после разговора с Игорем Суркисом, вдруг передумал и сказал, что его неправильно поняли и он остается работать главным тренером Киевского Динамо. По информации из источников близких к достоверным, Хацкевич за эту самовольность на пресс-конференции получил жесткий нагоняй от Суркиса. Мол, не тебе решать, работать или нет дальше. Это я, президент Динамо, вправе принимать и объявлять такие судьбоносные решения. Урок Александр Николаевич запомнил очень хорошо. А именно благодаря своей послушности, ну или назовем это кооперативности, этот тренер и получил такой невероятный кредит доверия от Игоря Михайловича Суркиса. Несмотря на все провальные результаты и ужасный уровень игры команды. Но Александр Хацкевич теперь может уже немного отдохнуть. А Игорь Суркис сегодня, скорее всего, объявит о назначении нового главного тренера киевского Динамо. Украинский Юрген Клоп мог бы круто справиться с задачей построения новой современной команды в Киеве. Но почему этого не произойдет и кто это чудо-специалист, смотрите совсем скоро на нашем канале. А чтобы не пропустить это видео, нажми на колокольчик прямо сейчас. До скорой встречи! Любите футбол, пока он есть!